С Ютуба пришел вопрос: частоты, вибрации. Можно ли говорить о том, что эти характеристики в трехмерном мире переводятся в понятие звук, различимый или нет, в человеческими органами? И к этой характеристике можно применить свойство резонанса, то что входит в резонанс с нами, то усиливает какую-то характеристику в объекте воздействия, если нет, то нет. Совершенно точно, коллега, совершенно точно подмечено. Все в этом мире строится на вибрациях, все взаимодействие строится, строится на принципе диссонанса и резонанса. Все, в чем мы входим в резонанс, нас усиливает, и мы, соответственно, усиливаем. Все, что не входит, вступает в диссонанс, то делает нас слабее. Именно поэтому у нас есть определенные необъяснимые логикой предпочтения и э, антипатии. -то, какие -то, на какие-то артефакты этого мира мы реагируем включенностью полной, а на какие-то идет совершенно подсознательное отторжение. Так наше подсознание регистрирует резонанс и диссонанс. Вы очень все точно подметили. А звук – это, это самое очевидное, характеристика и фиксация вот этого эффекта, потому что звук мы точно не пропустим. С учетом того, что диапазон, слышимый диапазон человеческого уха и человеческого слухового аппарата не так уж и высок. Большую часть Вибрации подсознание считывает, абсолютно не регистрируя это в, в, в очевидном звуковом диапазоне, но, тем не менее, все равно регистрирует. Именно за счет этого подсознание э, спонтанными включениями э, симпатии и антипатии да, э, описывает нам окружающую реальность, вошли в резонанс или не вошли. Владимир спрашивает, меня часто к рекам на местах тянет или, или если море есть, с рекой можно как-то взаимодействовать, правильно просить, отдавать. И как это вообще сделать правильно? Лучший способ – это отождествление. Вот тот самый эффект резонанса, о котором спрашивал коллега вопросом ранее. Вступить в резонанс с той стихией, с той рекой, с тем природным явлением, который, с которым ты хочешь взаимодействовать. То есть фактически стать ей. Что такое вступить в резонанс? Стать единым целым. Почувствовать, как она тебя усиливает. Научиться дышать в ритме этой реки или этого моря. Почувствовать дыхание внутри самого себя и как бы слиться с ним. И в этот момент, в момент такого слияния происходит понимание, что надо ему. Он понимает, что надо тебе. И вы на этом понимании еще более усиливаете этот резонанс, и тогда и все дары, которые отдаются, и все понимание, что надо делать, чего не надо делать, куда ходить, куда не ходить, оно становится таким естественным знанием, какое бывает только в разуме человека, который, например, утром просыпается с абсолютным пониманием, как ему решить неразрешимую задачу. Ему подсознание отдало эту информацию, а в данном случае здесь подсознание как бы оно соединяется с еще большей силой и происходит мгновенный обмен базами данных. А собственная подкорка начинает постепенно-постепенно эти базы данных раскрывать в удобной на астралии и на ментале форме. В виде эмоций, ощущений, мыслей, знаний, пониманий, много чего. Самое сложное, это вступить вот в этот резонанс, отождествиться с этой стихией или с этим стихийным или природным явлением. Потому что просто привычки такой нет. Люди, которые живут на земле, для них это происходит естественно, как дышать. Люди, которые живут в городских условиях, ну, если они практикующие, то они могут почувствовать город, да, и, и, и чувствовать город, как ту же самую стихию, о которой спрашивает коллега но вообще все достигается практикой, просто упражнения, практиковать, практиковать, практиковать, постоянно практиковать, пока это не станет э, таким же естественным, как, как собственное дыхание, как ощущение кончиков пальцев, как э, концентрация и контроль над, например, морганием зрачками и так далее. Да? Вот видели когда-нибудь э, в общественном транспорте, в метро, как один зевнул, а все остальные тоже начинают за рот хвататься. Вот это вот состояние резонанса. Вот приблизительно такое же состояние и возникает, когда мы сонастраиваемся с со той или иной стихией. Да, вот, ну, аб абсолютное, абсолютное сведение вот, даже, да, даже в единых биологических каких-то рефлексах.